до добрый день. Я очень благодарна, что вы нашли время с нами поговорить, потому что вот те встречи, которые у нас с вами происходили на разных площадках, я увидела, насколько вы глубокий эксперт, тем более у вас есть ну, на моей памяти и опыт в корпоративном секторе, и в некоммерческом секторе. То есть это такая уникальная экспертиза. Сегодня я бы хотела, чтобы мы поговорили об общественном контроле. Вот с конца прошлого года Министерство информации и общественного развития инициировали разработку законопроекта, концепции. Сейчас этот законопроект находится на согласовании в других министерствах. И по информации как раз Министерство информации и общественного развития предполагается, что в конце мая они уже передадут его в мажорист парламент. То есть мы его будем обсуждать. Бурная дискуссия была, и мы с вами вот участвовали в ней. Мне бы первый вопрос, наверное, у меня будет, вообще, что такое общественный контроль в вашем понимании, и вообще он нам нужен, вот как мы его можем использовать вот людям, гражданским активистам, некоммерческим организациям, вообще в чем его суть. А, Светлана, спасибо большое, что меня пригласили. Но я последние годы очень много занимаюсь э, институциональным развитием гражданского общества. И вот в рамках э, проекта Евра... э, фонда Евразии занималась. Ну и еще до них начала, вот когда у нас зародились вот эти первые инициативы, как кокжа реформы реформа МВД, где да? я везде mm -hmm. вот, участвую, наблюдатели. И для меня это важно с позиции именно как эксперта по организационному развитию, как вот все эти инициативы, все эти организации все-таки формализовать в, в плане не то, что там сделать их сильно формальными, а то, чтобы они стали устойчивыми, организованными, да, то есть чтобы все это вот э, развивалось дальше, потому что вы знаете, когда люди просто собрались, покричали и разошлись, у этого может быть какой-то такой одномоментный эффект, но если мы хотим долгосрочное такое устойчивое развитие, то организационное развитие организации гражданских общества, гражданского общества, это просто не, ну, необходимый такой элемент. И э, я перешла к этому вот именно из корпоративного сектора, потому что последние годы я занималась консалтингом э, малого и среднего бизнеса и видела, что придает устойчивость да, вот таким организациям. То есть э, правильно выстроенные орг структуры, взаимоотношения внутри, соблюдение правил, э, отработка бизнес-процессов. И когда я перешла к э, неправительственным организациям, я поняла, ну все те же самые болячки. И самое интересное, что и на государственной службе зачастую так случается, хотя на государственной службе, конечно, у них очень много различных правил да, и рекомендаций. Не всегда они им следуют, но все-таки да. все у них есть вот этот, вот, как бы сказать, фрейвок, да, рамки, в которых они взаимодействуют. А, а вот… У гражданского общества таких рамок практически нет. Да? То есть у нас есть законы об общественных организациях, о а некоммерческих организациях. Вот закон об общественных советах вышел. И вот сейчас готовится закон об общественном контроле. Вот смотрите, я хочу сказать, что с позиции как бы развития это хорошо. Мы идем вперед, мы развиваемся все это. Но мы же идем по какому-то не очень протоненному для нас пути. То есть в каких-то странах это уже произошло. Но у нас, так сказать, свои ошибки, свои да, шишки. И зачастую мы хотим вот этот опыт взять быстро да, и сказать, вот давайте у них вот так, и мы тоже так сделаем. А нам нужно оценить, а какая у нас стадия развития. Гражданского общества, неправительственных организаций. Мы об этом кричим. У нас там сколько там десятки тысяч НПО, а насколько они работающие, а какая от них польза, да? А для чего были эти созданы НПО? Вот в прошлом году, когда я работала по проекту фонда Евразия, мы делали институциональную оценку НПО. И даже у самых лучших НПО есть проблемы. Понимание своей миссии, да, своего, так сказать, своей стратегии, куда они идут, как они идут. Для многих было открытием, что им необходимо все-таки вырабатывать правила внутреннего взаимодействия для того, чтобы они были устойчивы. И я думаю, что вот в плане развития гражданского общества необходимо нам в первую очередь пересмотреть все-таки законы в общественных организациях и некоммерческих. Закон об общественном контроле мне кажется несколько преждевременным. И вообще, вот, Свет, я, знаете, честно говоря, хочу вам сказать, что лучше, чем вы и Марат Шибутов вот на, на встрече в эксклюзивке З о проблемах этого закона сказали, я не скажу. Вот. Хорошо, но, хорошо, я поняла. Да, поэтому вы знаете, если вы хотите, вот, чтобы люди поняли, вы прям отправляете их на это видео, там все очень четко э, расставлено. Там, значит, две стороны, и со стороны комитета да, по неправительственным организациям аргументы очень неплохие, да, то есть они, он очень хорошо аргументирует, вы ему отвечаете. Вот, но вот моя позиция такова, пока организации, не будут развиваться вот именно институционально, да, чтобы стать устойчивыми, им, может быть, достаточно рано говорить о том, чтобы проводить общественный контроль. И им, У них у самих куча проблем. Вы знаете, вот я себе просто не представляю, что организация, которая не достигла больших успехов, да, там каких-то в развитии, там, в предоставлении каких-то социальных услуг обществу или там, ну, в, лю в любой сфере, где она действует, вдруг она пойдет проверять какие-то... Э, ну, я, я понимаю, да, но у меня я, то есть, во многих вещах, то есть то, что касается проблем организации гражданского общества, здесь я согласна, действительно. Но с другой стороны, у меня, я, не, я не совсем согласна вот, с этим тезисом, что сначала нужно достичь определенного уровня и только тогда иметь право контролировать. Потому что ну, если в моем понимании общественный контроль, это как раз независимо. То есть, вот, о чем мы и говорим да, об, объект, об субъектах, то есть о тех, кто может осуществлять. И мы, ну, как бы вот я лично, да, и вот еще некоторые мои коллеги, мы говорим, что он должен быть достаточно широким, он не должен только ограничиваться вот некоммерческими организациями, еще и подавшими там отчет в базу данных и так далее, и так далее. То есть чем меньше формальных ограничений, по большому счету любой человек имеет право, любой гражданский активист имеет право на осуществление общественного контроля за деятельностью, да, вот Евгений Александрович Жовтис, он очень хорошо вот об этом говорит, что даже не, мы не за а, какими-то объектами наблюдаем, а за тем, что они делают. И вот мне кажется, это было ярко видно как раз на инициативе по Когжайляу, когда не, не институциализированные, да, не стру, то есть не структуры, а именно люди больше объединились. То есть это же была прям в чистом виде общественная инициатива, почему мы о ней все время говорим, и приводим в пример очень многие, потому что это была вот реальная потребность людей, которые хотели да, вот защитить да, какое-то свое благо, то есть общественный интерес был, да, общественная значимость. И люди, независимо от того, без денег, да, без, без дополнительного финансирования, своими силами, стали контролировать, то есть они стали обсуждать, смотреть, каким образом вот, власти обсуждают, строят там и так далее. Мне кажется, вот, э, вот эта ценность, да, и дальше я соглашусь, что это сложно, потому что чтобы все-таки прийти в общественный контроль, это не значит, что каждый пришел такой, ой, я пришел, я вас сейчас буду контролировать. То есть должны быть какие-то правила, рамки. А, да, Света, об этом вы... я и говорю. Да, да, да, да, да, согласна. Потому что Здесь для со... меня согласна. очень, смотрите, я поскольку вот состою и в общественном совете города mm -hmm, ну, совсем mm -hmm. недавно и э, вот знакомлюсь только со всеми документами. Это, оказывается, не один закон, там куча нормативных фактов. Но в прошлом году мы инициировали создание общественно-медицинского совета города Алматы, когда началась пандемия. Мы создали вот он такой виртуальный, да, мы это чат, в котором сидят все главврачи города. И вы помните, что вот когда начались проверки медикаментов, да, и так далее. То есть реально появились некие активисты, которые mm -hmm. начали mm -hmm. ходить и выяснять. И, и мы теперь знаем их поименно, да, но вы знаете, одновременно появились активисты, которые начали ходить по этим медучникам и шантажировать их. А, понимаете, вот. А, мне кажется, вот здесь вот нужно найти некий баланс, да, Как, как кто да, и да. как может. Смотрите, инициатива Жалял она все-таки была не очень контрольная, да, ну да, да, да, да, да, да, да, да то да. есть… А люди просто отстаивали свое право, да, там сохранения, экологического, так сказать, заповедника, все это. Если мы говорим об общественном контроле, помните, на этом совещании мы говорили, я как раз таки и сказала, говорю, вы знаете, я хочу, чтобы еще контролировались все НПО, которые получают государственные гранты. То есть государственные деньги, это наши бюджетные деньги. Последние годы они отчитываются, там, ПГИ, да, что там прям миллиардами эти выдаются гранты, а акиматами выдаются гранты, соцзаказы, все это. А где результат? Вы понимаете? Поэтому, смотрите, для общественного контроля не просто нужен какой-то гражданский активист, который там вот, с утра до ночи болеет за это. Еще нужны... Эксперты, специалисты, которые понимают, я вот сейчас пытаюсь в общественном совете города Алматы, э, э, я в комиссии по бюджету и местному государственному самоуправлению, управлению. слушайте, я о ничего в бюджете не понимаю, Светлана, хотя у меня есть общее представление, да, я как-то этим но когда ты уходишь в детали, ты не понимаешь этого. Вот у нас был отчет Акимов района, во да, всех восьми районах. Я многие цифры вообще не, так сказать, не догоняю. А я, знаете, все-таки занималась какими-то бюджетами, что-то слушала. Да? Mm -hmm. Поэтому, знаете, если вот здесь вот будут возникать, не знаю, какие-то активисты, которые будут не понимая до да, сути всего этого из этого раздувать какой-то пожар на да, у нас и так так много всего всяких, всяких оппортунистических движений, вы понимаете, И из всего этого может действительно какая-то дестабилизация быть вызвана. Поэтому я думаю, что в общественном контроле все-таки должны быть определены критерии. Мы видим очень многих людей, якобы гражданских активистов, вот у нас случилось это же с проектом закона о правах детей, куда попали в группу два человека, обвиняемых в насилии. Да? И, и вот мы да, по путем я... вот, так сказать, давления, путем писания этих писем, вот активисты в этой группе, мы все-таки добились, что их вывели, да? но на нас, знаете, до сих пор сыпется очень много э, грязных всяких обвинений и всего там, знаете, вот они там в своем сайте мне скидывают иногда. Вы знаете, я просто поражаюсь, что что происходит. И, понимаете, а если такие люди начнут общественным контролем заниматься? Ну, мы вот можем смотрите, вообще расшатать поэ... всю систему, понимаете, Светлана? Я, я согласна, вот я с опасениями согласна. А вопрос в том, что действительно это очень такая чувствительная сфера деятельности, да, когда мы говорим об общественном контроле. Мне на самом деле слово общественный контроль не очень нравится, да, он такой немного... Директивный, что ли, да, мы приходим в контроль, ну, по крайней мере, в русскоязычной да, среде. Вот на, общественное наблюдение, общественная экспертиза, ну, их как бы форм-то общественного участия очень много. То есть общественный контроль это все-таки одна из форм: да, когда мы можем, как общественность, как организация, как люди, как группы ну, повлиять на принятие решений. Совершенно с вами соглашусь, что объектом, предметом, да, зачем нужно наблюдать и что нужно контролировать, это должны быть государственные деньги. Да. Поэтому я здесь согласна, То есть я говорила, что контролировать нужно ту деятельность которые расходуют бюджетные деньги. То есть если это ИПО получили, да, заказ, госгранты, да, то, то они, ну, как бы, это уже должно быть предметом. Если это получила частная компания на строительство, там, дороги, да, вот те же госзакупки, о которых мы говорим, то это, с моей точки зрения, абсолютно должно быть тоже предметом, и общественного внимания и контроля, то есть как вы строите, как вы тратите, достигаете ли тех результатов, которые там в технической спецификации и так далее. И, естественно, за деятельностью государственных органов, как они эти наши бюджетные деньги расходуют, потому что ну, бюджет, и я думаю, это сейчас очень важно, Мы, многие люди стали понимать, что бюджет поменялся, наше отношение, что это наши деньги. То есть наши налоги, мы стали много об этом говорить, и по идее ну, я имею право дознать, да, то есть какая-то часть. И здесь я абсолютно соглашусь. Дальше я соглашусь, но здесь у меня и выскажу некоторые сомнения по поводу того, что каково и как допускать. Мне кажется, что если, потому что сразу, а кто будет допускать, ну, например, этот эксперт, он экспертный или не экспертный, кто, у кого больше, да, вот как бы, больше понятий, то есть если это будет делать, например, государственный орган или та организация за деятельностью, которую мы хотим наблюдать, то я здесь вижу препятствие, да. А вот если мы, с моей точки зрения, если мы это сделаем процесс обсуждаемым, то есть, ну, вот как бы открытым, пожалуйста, все наблюдайте. Но при этом, соглашусь, должны быть правила. То есть, если ты хочешь наблюдать, например, ты должен направить письмо да тому за кем ты хочешь там, наблюдать или контролировать что ты там придешь и что ты и ты должен естественно соблюдать порядок то есть если это какое-то государственное учреждение там есть часы работы какие-то внутренние там, правила то есть понятно что это как вот взаимодействие с людьми то есть если я к вам приду домой да, вот скажу знаете Лиды я вот так много слышала да? или, или даже например ну представим такой самый простой пример я вас спонсирую на то, чтобы вы там поддерживали, грубо говоря, чистоту в доме, да, а вы говорите, да, и я тогда могу сказать, Аида, я хочу прийти и посмотреть, как вы тратите те деньги, которые я вам даю, ну, конкретно на вот это». И, естественно, все равно я же, если приду, если у вас в доме принято снимать обувь, то вы меня попросите, я ее буду снимать. Если вы скажете, что у меня, например, там, дети спят там, с часу до трех, а, и в это время я не могу света вас принять, то, пожалуйста, я тоже должна буду соблюдать. То есть, мне кажется, это а, говорится о правилах ну, как бы взаимодействия. Мы их, конечно, должны а, соблюдать. А вот как соблюсти... Вот этот вот доступ, кто и как будет определять, по каким критериям могу я посмотреть, как строится дорога или детская площадка у меня во дворе, вот здесь у меня сомнений. Я, я честно говоря, не знаю, как это сделать. Светлана, вот, вот знаете, я понимаю, что у нас такое произошло пробуждение гражданского общества, да, и вот… Конечно, проект Кокжоляев он был таким одним из первых, да? Конечно, были до этого такие небольшие какие-то различные организ... ну, инициативы, но вот Кокжоляев превратился вот в такую народную, потому что он завершился очень позитивно, да? то есть победа. И я согласна с тем, что вот люди отстояли, люди смогли, но вы же знаете, что там вот были простые люди. Там, но когда он, он начал работать очень хорошо, когда туда подключились эксперты и журналисты, да? когда они начали все это освещать. И вот в вашей же беседе, по-моему, там Марат, что ли, сказал, что, или это у нас на обсуждении было? Вы знаете, мне кажется, лучше закона СМИ, да, лучше дать возможность Согласна. СМИ вот это все освещать. У СМИ это их работа. Журналисты, они подготовлены, да, как это все расследование журналистские проводить, да, понимать все это. А уже общественность брать для того, чтобы перед ними как бы... Не отчитывать, а освещать для них понятным языком. Потому что я вам сказала, говорю, вы знаете, для того, чтобы разобраться в бюджете, это реально нужно иметь какую-то некую подготовку. Вы понимаете, что это невозможно просто так прийти и я буду вас проверять. Вот. А относительно того, кто достоин, кто недостоин, вот у меня как раз-таки это очень сильно связано с институциональным развитием той или иной организации. Смотрите, дело в том, что наши общественные объединения, они не контролируются никем. То есть по закону их нельзя проверять. Почему можно? Нас постоянно проверяют. Вас На, на, на предмет чего проверяют? На, на предмет всего могут проверять, на предмет э, и финансирования и налоговой отчетности. Ну, только вот на налоговые дела, Светлана. Нет, а почему? -то так... Юстиция может проверять. То есть, ну, на когда... предмет чего? А, На предмет подачи информации действуем ли мы в, в соответствии с, с суставом. Вы, я вам расскажу вот такую историю, что… Мы уже вот несколько лет ведем значит, вот эти расследования, ни к чему не пришло. Национальное общество, Казахстанское общество Красного полумесяца. Это организация, которая зарегистрирована по закону об общественных объединениях. Эта организация явилась правоприемником Красного креста КССР, который был частью СССР, Красного креста СССР. Им перешли некие активы, то есть по указу президента эту организацию назначили представлять Казахстан Международной mm -hmm. Федерации, им были переданы активы в виде зданий и так далее. Часть этих активов сейчас пропала. Это вот журналисты, я, это Михаил Казачков писал, mm -hmm. это Ордаки и писали, все это. И они делали запросы, да, в различные органы. И те им ответили, а мы не можем их проверять, они общественная организация. Ну, смотрите, здесь вопрос. Вот, здесь, вот я вопрос. Вот. Здесь для меня вопрос как бы, общественного контроля. Да, почему я как бы говорю, Зачем, почему он мне значим? Вот мы же говорим о, о, о рамочном законе. О Нет, Светлана, я хочу к чему привести. А, давайте и давайте, давайте перед вот, у самой организации я посмотрела, как там прописан устав, он вообще не соответствует международным рекомендациям уставов, которые эта федерация спускает национальным обществом, да? товарищ, который возглавляет эту организацию, 28 лет, он, он, он уже достаточно глубоко пенсионного возраста, ему 74 года, да, 28 лет, у них должна быть ротация, два срока и все. Он все время обнуляет свои сроки, делает перерегистрацию да, и снова дальше себя переизбирает. Вот. И дело в том, что, и, и, и несмотря на многочисленные запросы журналистов, да, ничего они не могут сделать. И знаете, что я когда делала оценку вот этих разных организаций и разных ассоциаций, вы знаете, что большинство ассоциаций у нас существует вот по много лет, еще с тех пор, и они до сих пор, то есть это вся болячка одна и та же, возглавляется одними и теми же людьми. А сама идея таких организаций, особенно членских, особенно ассоциаций, да, особенно организаций, где волонтеры, это сама идея, чтобы они были транспарентными, это ротация, да? Исполнительного органа, да, там, или там стратегического органа, да, это строгое соблюдение правил там, выборов, да, то есть организация, которая хочет охватывать большую массу населения, да. Должна быть открыта. Вы знаете, эта система сдержек противовесов. Это абсолютная копия нашей государственной системы. Согласна. Вот здесь нет, соглашусь, но у меня будет нет. вопрос. Нет, нет. И mm -hmm. вот смотрите. И вот если бы организация была открытой, транспарентной, да, там все время были выборы, да, там борда, да, там президент срок отсидел, уходит, другой приходит. Во-первых, свежие, так сказать, силы, да, свежие идеи. И с то же время такие организации бы имели право, например, проводить контроль, да? потому что профессиональные организации или организации по интересам, они бы объединяли все-таки людей, которые бы приходили туда по каким-то либо личным интересам, либо профессиональным. И у них бы всегда была возможность поучаствовать в руководстве этой организации. Сейчас мы имеем НПО, абсолютно закрытые структуры. Да? И эти закрытые структуры, которые непонятно куда, значит, используют членские взносы, какие-то активы, которым от государства достались, каким-то образом государственные гранты используют, да, то есть мы, да, они выдают какой-то результат, но это тот результат, который нам нужен. И эти организации собираются контролировать еще кого-то? Ребят, ну, извините меня, да прежде чем контролировать, проверять на честность кого-то, ты сам должен быть честным и транспарентным. И поскольку я занимаюсь этим вопросом очень серьезно и глубоко, и изучаю вот эти организации, да, вот на Западе структура этих организаций очень четко прописана. То есть организации, которые не являются открытыми и транспарентными. Сколько вы знаете НПО, которые выкладывают свои годовые отчеты в публичный доступ? Да? Смотрите, у нас... Светлана, вот, вот такие организации, я считаю, они имеют право, да? Ну, это... вопро... У меня сразу такой, кто должен определять, вот это имеет право? Вот э, у меня просто, э, я говорю, э, со многими вещами я согласна, но у меня... Э, воз... То есть как это сделать? Вот смотрите, вы говорите, Аида, э, что это общественное объединение, либо ассоциация, членские взносы. Это юридическое лицо. То есть если мы говорим, ну, то есть а все равно, как бы, если начать от печки, свобода ассоциации, да, свобода объединений, основное одно из основополагающих прав, да, прав человек с прав и свобод человека. По большому счету, некие люди сами сели и договорились да, создать, например, общественное объединение. И опять же, у нас есть, оно самостоятельное, кто должен контролировать это общественное объединение? С одной стороны, с точки зрения, у нас в четко прописано, они не должны соблюдать закон налоговые, регистрироваться, сдавать отчетность, там, юстицию, в налоговую, теперь у нас как бы в МИОР, да, базу данных обязательно, и еще там несколько отчетностей. Надо сказать, что уровень отчетности для некоммерческих организаций, общественных объединений, он сложнее, чем для просто коммерческих. А ведь коммерческая организация, она же тоже кем-то создается. Это первый вопрос. Второй момент. если это вот Если это союз, и они существуют на членские взносы, то, по большому счету, право контролировать, выбирать, переизбирать и следовать уставу – это внутреннее дело этой организации. Я, если, я не являюсь, я, если я не являюсь, я не могу от них требовать. Если они согласились, это их проблемы внутренние. Другой вопрос – переходим во внешнюю среду. Если это организация, о которой вот то, что вы сказали, да, вот, вот она такая, и мы об этом знаем, и если она даже пойдет проводить общественные контроли и наблюдения, я, скорее всего, не буду ей доверять, потому что я знаю, что у нее репутация плохая. Так мы возвращ... вот Для меня мы возвращаемся к вопросу о доступе к информации и об общественном доверии. Но это общественное доверие, оно не должно исходить от контролирующих органов государственных или от тех структур, которые могут быть подвергнуты общественному контролю, но которые используют государственные деньги. В данном случае мы говорим о конфликте интересов. Если эта ассоциация красного полумесяца сидит на государственном финансировании, на государственных дотациях, то, извините, у них конфликт интересов проводить общественный контроль в этом направлении, потому что они получают просто за это деньги. То есть, ну, как бы, мне кажется, вот на этом мы должны сосредоточиться. Это важнее, наверное, нам понять, вот что вы про это думаете. А иначе мы так... То вот получается, я общественный фонд, я соучредитель и директор. И пона поначалу, вот если честно вы говорите, ротация, да, ну общественный фонд это все-таки, конечно, другая структура, это не общественная другая структура, мы, это мы, мы, мы, не членская организация. Но я вас уверяю, это и в общественных объединениях на самом деле организационно-правовая форма не сильно влияет как бы, на деятельность. Я мечтаю найти исполнительного директора, да, и остаться только учредителем и, как говорится, определять. Но насколько сложно институциализироваться некоммерческим организациям, насколько сложно заработать деньги именно, чтобы положить вот стабилизационный такой фонд организационный, зарплатный фонд создать. Вот эти вопросы, которые возникают, когда мы делаем немного шаг назад. Я, говорю, я абсолютно согласна, должны быть попечительские советы, должны быть публичные отчеты. Я как бы постоянно об этом говорю, что публичный отчет – это рекламный инструмент для некоммерческой организации, потому что инструмент доверия, инструментом партнерства и так далее, и так далее. Но это скорее должно быть изнутри организации. То, что как только мы делаем это обязательным, мы нарушаем право свободы ассоциации. Так, Светлана, если эта организация не, так сказать, не выкладывает публичный отчет в публичное поле, то она не может никого контролировать. Ну, так об этом мы можем это, это один из инструментов, да. Вы знаете, я разговаривала с ЦПГИ, с гражданским альянсом, и говорила, давайте, может быть, сядем и продумаем и составим систему баллов, да, для организации, да, что, допустим, у нее есть публичный отчет, да? плюс бал, да, там, у нее там регулярные отчеты от деятельности, да. Потом, какие вы знаете, чтобы это давало дополнительные баллы для тех организаций, которые значит, борются за те же гранты да, государственные. Вы знаете, очень часто вот получают гранты организации, которые мы вообще знать не знаем, да? но они как-то красиво написали предложение. Да? Где потом результат, мы тоже его не знаем. Ты вопрос не к организациям, которые написали заявку, а все-таки, с моей точки зрения, это вопрос к ЦПГИ. Вот ну, там, значит, ЦПГИ... И, и к организациям тоже. Светлана. Нет, вот в первую, к в первую очередь к ЦПГИ. Все-таки, потому что если, ну, вопрос о том, что почему вы не публикуете результат, они же дают деньги. Почему вы не, публи... не мониторите, не оцениваете эффективность, а потом не даете мне, как представителю общественности, посмотреть на эти результаты. Вот друзья, что они, они вроде хотят это изменить. Я как раз разговаривала с новым председателем правления ЦПГИ, и она согласна, говорит, у нас нет вообще, да, ну, что такое отязаемый результат, который мы можем замерить. Я с этим абсолютно согласна. И вы знаете, то есть рейтинговать организации, да, показывать, которые организации, которые являются транспарентными, которые не были замешаны, да, в каких-то там налоговых махинациях, да, которые взяли грант государственный, выполнили от и до, да отчитались, выложили все это у себя на сайте, да? а, и любой может прийти и проверить, вы реально это сделали там? Вы знаете, сейчас же через контрагентов можно да, все это да. проверить. Да, на самом деле, про, про, я говорю, проверить сейчас можно, но здесь, вот мы с вами, конечно, от общественного контроля АИДа ушли, но тема а, очень такая горячая. Нет, а это я все взаимосвязано, Светлана, Да все Нет, взаимосвязано. Я они, да, я согласна, что они взаимосвязаны, а, просто смотрите, Вопрос, как только мы начинаем дополнительные какие-то обязательства накладывать на тех, кто участвует, этот вызовет другую ситуацию. говорить, мы не знаем организации, которые участвуют, но сразу же молодые, вновь созданные некоммерческие организации, они же могут, ну, они должны на самом деле, естественно. Создаваться и, естественно, умирать. Вот они, как правило, и не выигрывают, Светла. Вот они, я с ними встречалась, они да, транспарентные, да, они да, очень хорошие, да. они не выигрывают. Их поддерживают вот только международные проекты, да, малюсенькими грантиками. И я с ними встречалась, слушайте, у них столько энтузиазма, у них столько желания что-то делать, да, но, во-первых, они никто не хочет заниматься организационной деятельностью, они говорят, это скучно, там бухгалтерия, нормативно-правовые документы, и я их понимаю, это скучно, это реально скучно, да, потому что у ребят желание изменить мир. Вот. Да, И... вот на самом деле все это же просто решается на том же международном опыте. Светлана, можно я закончу? О грантах, о грантах да. которые… Спитлан, вот, я вот... можно закончить, вот, потому что да, вот, да, у, извините, извините, у да. был вот как раз-таки этот грант институционального развития. Да? То есть мы менторили эти организации, вели их, составляли с ними стратегию, потом план. Да? Потом на основе этого они подавали на институциональный грант. Вот. И я думаю, что это такое большое подспорье для них. Там Как раз -таки выбирались такие молодые организации да, с горящими глазами и так далее. Я думаю, что в будущем эти организации станут очень хорошими организациями. Но вы понимаете, это же капля в море. И вот на основании этого я уже говорила и, и в Гражданском альянсе обсуждала, и вот с ТПГИ, и с нашим Акиматом, и… Я говорю, давайте создавать инкубаторы для НПО. Давайте создавать, ну у нас же есть центры обслуживания предпринимателей. у нас же есть гражданский центр, они уже проект... Смотрите, они, да, вот почему, они же могут стать основой, давайте расширим да, их полномочия. Да. Смотрите, какая проблема у молодых организаций, да? Проблема у них содержать бухгалтера. Даже если у них нет пока грантов, им нужно создавать эти пустографки, какие-то вот вещи это. Слушайте, давайте в этом центре будет централизованная какая-то бухгалтерия, Um, которые будет за них сдавать эти отчеты, да, и так далее. Потому что в Центре обслуживания предпринимателей такое практикуется, да, для ИП, для ТО начальных, они за вас сдают все эти пустографики, помогают вам правильно оформить, чтобы вы не попали, да, с налоговым комитетом. Почему мы не можем это для НПО сделать, если мы для комитетов... честно признаюсь, я 20 лет уже задаю этот вопрос. Почему это у меня, значит, вопрос, который вот я... Выяснила в результате вот институциональной оценки, они не могут подавать на большие гранты интересно хотя у них шикарные идеи, потому что у них нет uh, заверенной финансовой отчетности, у них нет uh, аудиторских отчетов. Да? А мы знаем, что аудит – это очень дорого. Почему да. мы не можем сделать это централизованно? Дело в том, что аудит коммерческих организаций, у них там три транзакции. Да? Мы же можем да. договориться с какой-то компанией, аудитора сказать, ну не беритесь на них много. Да? Но вы, зато у вас будет поток да, этих НПОшек. Тоже централизовано, тоже в том же центре. Да? Почему нельзя в этом же центре создать, ну, по-моему, юристы сейчас есть, да, которые uh, вас пореком... консультируют? Смотрите, что, Светлана, самая большая проблема в чем? У многих НПО uh, то, что они отразили в уставе, и их миссия, которую они потом формулируют, стратегии, они отличаются. И когда я их начинают спрашивать, ребят, вы почему такое делать? Они говорят, а мы быстро хотели зарегистрироваться, и поэтому написали, чего это. А потом наступает час Х для некоторых организаций, например, как для организации наблюдателей. Наступил час Х, сказали, у кого в Уставе не прописана деятельность наблюдения за выборами, они не будут допущены да, к аккредитации. Я звоню организации, которая только недавно зарегистрировалась, как наблюдатель, говорят, у вас есть это постоянно? нету. Я говорю, какого черта? Вы создавались для наблюдения? Они говорят, нам сказали, что если мы напишем, нас не зарегистрируют, и мы сделали какое-то общее да, обобщенное. Вот. Я говорю, слушай, вы должны, должны... Вот. Здесь были написать. Это конкретно. И если бы вас не регистрировали, поднимать шум да, через СМИ, и давить на Минюст, потому что они не имеют права вас не регистрировать. И вот, Светлана, и вы знаете, что как часто люди не очень понимают, я очень сильно увлекаюсь нейронауками, я биолог по первому образованию. Да, да, как корабль да, да. назовешь, так он и поплывет. Да? То есть если у тебя четко не прописана миссия в твоем основном уставном документе, вполне возможно, ты потом сойдешь с этой колеи. Поэтому это очень важно, соответствие вашей миссии тому, что вы делаете. Потому что что такое гражданские? Это люди, которые приходят работать от души для души. Да? Есть, так, это, согласна, потому... но здесь у меня, у меня вопрос, вот мы все-таки приходим, да? вот нужно прописать в уставе. И я просто тоже институциональным развитием, стратегическим планированием уже много лет занимаюсь. И почему я так отзываюсь, я тут сижу да, на стуле подпрыгиваю, потому что это, это меня очень сильно беспокоит, тревожит, ну и в то же время вдохновляет. Вот смотрите, вы говорите, должно быть в оставе наблюдение за выборами. Но наблюдение за выборами это на самом деле естественное право. И я не должна, я против. Чтобы, например, общественный контроль, наблюдение за выборами или какая-то специфическая деятельность должна быть обязательно в уставе прописана. Потому что сейчас я не занимаюсь наблюдением за выборами. Ну, вот сейчас не хочу. Вот просто не хочу. А завтра вот, объявят, я увижу, что действительно проводят открытые выборы, что это будет демократически. Я захочу пойти понаблюдать. Я не смогу это сделать. А почему? Светлана, нет, никакого... Светлана, вы путаете, Светлана. Организация, которая имеет право аккредитировать наблюдателей, да? И да. просто, когда вы идете наблюдателем за выборы, я иду в ту организацию, говорю, дайте мне письмо, я пойду наблюдать за выборами, я у вас тренинг пройду и буду наблюдать. Это нормально, Светлана. Тут немножко не путайте, да? То есть организация, которая организовывает наблюдение, да? за выборами. Она должна отразить это в своем уставе. Вот здесь, Я, согласна. Вот я здесь согла... не согласна, А я настаиваю, потому да, что да. Светлана, смотрите, ну что, все подряд начнут выдавать это. Вы знаете, они сегодня там занимались инвалидами, а теперь они всех аккредитируют на выборы. Потому что, знаете, прийти просто на выборы, сколько было скандалов, мы тоже разбирались. Пришли с этим мандатом, начали размахивать. А человек не готов. Вы знаете, я столько ездила и наблюдала за выборами по линии ОБСЕ. Нам проводили, прежде чем нас допустить до этих выборов, нам проводили тренинг, нам объясняли политическую систему, нам объясняли, что мы можем делать во время выборов и что мы не можем. Вы знаете, это же не то, что просто, ты пришел наблюдаешь, знаешь, как этот, я ваш новый участковый, вот я все это. Этим должны заниматься организация подготовка наблюдателей. Вот. Я, я это, я Светлана, мы не немножко не... путаем вот эти вот вещи, понимаете, потому что если все НПО хотят наблюдать за выборами, это их право, но они должны тогда знать, да, знаете, если я вот НПО там, я не знаю, по, по защите женщин от насилия, да, это не может каждый этим заниматься, это занимаются люди, которые понимают это, Светлана. Поэтому вот я, я думаю, что я очень сильно настаиваю, что э, то, что вы прописали в уставе, и очень часто то, что в уставе и то, что люди делают, это кардинально отличается. И поэтому людей в голове каша. То есть мне кажется, организации гражданского общества должны все-таки фокусироваться на решении конкретной задачи, где у них есть на это ресурсы. Вот смотрите, вот, например, организация занимается инвалидами, и она в этом преуспела. И я считаю, что вот эта организация может пойти и провести общественный контроль всех бюджетных средств, которые выделяются на инвалидов. И они, думают, что они это проведут хорошо. Да, потому что они знают, какие у инвалидов нужды, да, какие там что-то нужно сделать. Поэтому а, а, вот тут тоже очень такой вот такой вопрос, понимаете, иначе все превратятся в каких-то прокуроров и проверяющих, да? Вот смотрите, давайте я, ну, во-первых, про наблюдение за выборами. Я была как бы исполнительным директором республиканской сети независимых наблюдателей в какое-то время, и сама тоже участвовала в международном, то есть я как бы с наблюдением у меня такое не просто, да, со стороны. И я в данном случае все-таки хотела бы сказать, что вопрос не в том, что организационная структура, да, я организация, например, Общественный фонд Институт национальных международных инициатив и развития. Наша миссия – это помогать помогающим, то есть помогать некоммерческим организациям и гражданским активистам во всем этом поле. То есть вот вокруг этой миссии мы а, как бы работаем. Например, я считаю, что если а, как, как директор, да, как соучредитель, если моя организация может, сможет по, по, пойти и организовать а, наблюдение за выборами, я смогу обучить, потому что внутри моей организации я обладаю, я еще могу привлечь экспертов, которые обучат, и подготовить наблюдателей. Но представим, что я не подготовила наблюдателей. И просто дала им письмо с аккредитацией. Это все равно, что я дала справку, да, например, пропуск в бассейн. Но когда я прихожу в избирательную комиссию, и здесь вопрос заключается в том, что я, меня запустили, но если я не знаю правил и начинаю их нарушать, то у комиссии, у бассейна, да, у открытого, есть правила, меня за нарушение этих правил исключить. И тогда, получается, вот, вот здесь, с моей точки зрения, должно, должно быть регулирование, а не на входе, когда делается узкое горлышко, и, и, так, и получается, что мы начинаем субъективно, эмоционально спорить, по большому счету, нарушая наше естественно право. Иногда это просто бывает на ровном месте. Да? Это и так сложный процесс, и все это, и потом из мухи эти могут воспользоваться. Любые силы для того, чтобы расшатать все это. Да? То есть давайте делать профессионально, давайте организации будут… Вот, привет, вот люди э -э, согласились, например, э -э, вот я, мы же вернемся к Кокжаляву. Когда Кокжи Аляу заработал? Он начался там в в десятом году с трех человек. да, И потихонечку сначала десяток, потом сотни поэта. И когда это все сильно загремело, да? когда туда присоединились профессиональные журналисты, да? профессиональные экологи, да? которые начали объяснять принципы. Да? Потому что граждане, которые первые объединились, они объединились на энтузиазме. Вы помните же, Борейка, сколько, 100 с лишним статей написал на эту тему. Mm -hmm. вот. И тогда вопрос начинает решаться и работать. Вот. Иначе я говорю, вот начнется хаос. Я вам говорю: вот, во время пандемии возникла куча проверяющих медицинские учреждения. Многие из них просили деньги. Да, они приходили, мы общественники, мы это. Светлана, вы понимаете, вот. вот Почему нужно, где-то прежде, почему я считаю, в первую очередь нужно, чтобы СМИ у нас были свободные независимости, чтобы у да СМИ ладно. мандат, заходить куда хочешь, требовать любую информацию, им не могут отказать. Вы знаете, что у простых граждан, они иногда не в состоянии прочитать вообще закон и понять, да, о чем да Не класс. к тому, что они глупые, я сама половина законов не понимаю, понимаете? Потому, ну, потому что это не область, да, моя экспертная, да, то есть нужно сидеть, обязательно с кем-то разбираться и так далее. Поэтому я думаю, что нужно усилять СМИ для общественного контроля. И НПО должны быть сами очень транспарентными, да, очень открытыми для того, чтобы иметь право проводить общественный контроль. И тогда, когда люди увидят такие НПО, они придут к ним и скажут, слушайте, а можно я с вами… Да? А тогда НПО скажет, а давайте мы вам объясним, что такое общественное, проведут им какой-то тренинг, да? и потом выдадут им, это как у наблюдателей, и выдадут им мандат, и скажут, слушай, у нас будет контроль, пойдем с нами, да? и вот там обязательно какой-то будет некий чек-лист, да, вот ты его заполнишь, потом напишешь отчет, потом это, да? чтобы это из этого не делался там хайп да, какой-то, там еще что-то, чтобы это все было профессионально. То есть то, что мы боимся, что государство там превратит это все в узкое горлышко, у нас есть основания для этого. Да? То есть все, что происходит, все, это, все пытаются что-то зарегулировать. И мне кажется, как раз таки этот закон сейчас все так зарегулирует, что потом вообще общественный контроль превратится вообще в какой-то ненужный инструмент. Может быть, на данном этапе это пока все оставить? Да? А потом давайте смотрите, мы еще не отработали механизм общественных советов. Еще до сих пор общественные советы в стадии становления, да? то есть вот прошло 5 лет, и уже новые да, поправки в закон. Я не удивлюсь, что там через пару лет еще будут новые, потому что как ты можешь знать, что нужно изменить, пока ты там изнутри не поработал? Согласна. Мы, Аида, я просто вынуждена завершать. Мы с вами уже больше 40 минут, хотя планировали быстренько поговорить. Да. Порежете. Но я это к тому, как бы не в упрек, а к тому, что тема нас обеих очень сильно волнует. Мы очень да. эмоционально, да, и для нас это важно, поэтому мы не можем остановиться. Попробуем волевым усилием и все-таки под, подвести да, за, вот, в заключение. Что для меня, вот, да, я абсолютно с последних разы согласна. Я бы, то, что меня больше всего тревожит, это, конечно, излишнее регулирование. Поэтому я бы хотела, чтобы все вот законы они определяли принципы, правила, да, основные ценности нашего взаимодействия, чтобы они а, говорили о том, что каким, какими в идеале мы должны быть, да, вот, НПО, НКО, там, гражданские активисты, как мы должны вза взаимодействовать. С теми же, например, государственными органами. То есть ну, что нужно здороваться. Там. И здесь я согласна. Поэтому, поэтому вот, на чем мы, я лично да, настаиваю, соглашаюсь с коллегами, которые активно продвигаются над об общественном контроле, он должен быть рамочным. То есть избежать всевозможных, вот прям с, вот такого детального детального регулирования, да. чтобы просто зафиксировать, что да, мы признаем, что нам нужен общественный контроль. Вот я как бы за это. Теперь ну, в да, вам согласна. слово в заключение. Я согласна, вот, что рамочный. Да, рамочный. Почему рамочный? Потому что мы еще не знаем, как это будет работать. Вот смотрите, да. мы с вами, да, люди, которые в гражданском секторе, и у нас все равно есть с вами да, да. Вот какие-то вещи, где у нас расходятся взгляды. Но поскольку мы с вами люди уже опытные, это, мы обязательно сблизим свои точки зрения. Да? Но что этот рамочный закон должен за собой повлечь. Он должен повлечь за собой изменения в законе о СМИ. Он должен повлечь за собой изменения в законе об общественных организациях и некоммерческих организациях, да, для того чтобы эти организации стали более транспарентными. Возможно, он повлечет за собой изменения в законе об общественных советах и всех сопутствующих законодательных актов. Я согласна. То есть, если этого закона вообще не будет, то эти изменения могут и не произойти. Если будет рамочный закон, мы внесем изменения в те законы, да, и тогда мы поймем да, дальше, какой этот закон об общественном контроле должен быть. А может быть, он так рамочный останется, но будет кодифицироваться в других законах или Кодекс. Да, да, да. Вот что? как бы об этом есть, что необходимо. То есть он должен повлечь изменения, дополнения в другие нормативно-правовые да. акты, которые могут обеспечить. Еще раз спасибо. Правда, интересная беседа. Прямо остановиться было невозможно. Да. Я, да, я надеюсь, что мы еще встретимся, еще поговорим. С удовольствием, Светлана, с удовольствием. Я, например, mm. всегда вот с удовольствием смотрю ваши передачи. Ну, я тоже как бы всегда вот, ориентируюсь на ваше мнение. Поэтому пока, до свидания, до новых, как говорится, волнующих встреч. Спасибо. Всего хорошего.